Так, неважно, какие ножницы выберете вы важно их правильно держать и тогда верно распределенная нагрузка не позволит случайно порезать если посмотреть на лезвие сбоку может показаться что они искривлены но на самом деле так и должно быть срез происходит в точке пересечения лезвий и обеспечивает гладкость среза а теперь о захвате ножниц для работы Захват может быть внешний или внутренний. Внутренний захват, когда ваша кисть направлена тыльной стороной от вас, а внешний захват, когда ладонь смотрит в вашу сторону. Однако в обоих случаях в кольца продеты только большой безымянный пальцы. При внутреннем захвате верхнее кольцо – Вкладывается безымянный палец в нижнее большой, при этом средний пальчик кладется рядом с верхним кольцом, а указательный упирается в болтик изнутри. При внешнем захвате все наоборот. Верхнее кольцо большой палец, нижний безымянный, средний палец снизу, а указательный упирается в болтик снаружи. Я обожаю работать ножницами и уверена, после ножниц нет необходимости шлифовать кожу.